Вставляем эти новые параметры запуска, которые гарантированно поднимут там FPS где-то на 20-50 кадров. Их мы разобрали в прошлом ролике по подсказке справа сверху. Открываем Steam и теперь у нас выглядит вот так. Заходим в CSGO увидим, что у нас теперь... Здорово, меня зовут Владислав и в этом ролике я покажу тебе способы повышения FPS в CS GO только с помощью настроек игры, то бишь не прибегая к оптимизации винды. О ней мы поговорим в одном из следующих роликов, так что если не хочешь пропустить его и еще много интересных видео по CS, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк и пиши комментарий, чтобы попасть в следующий ролик, как сделали эти топовые ребята. Что ж, первый на сегодня способ это полная переустановка игры Полное ее удаление с компа и установка заново В принципе логично Перед удалением обязательно не забудьте сохранить свой конфиг Если вдруг вы не знаете как это сделать Подсказочек справа сверху вылезло Там видос все четко классно рассказано Это нужно делать потому, что во время игры в кс Вы скорее всего накопили какие-то ненужные файлы Которые собственно скачались после игры на каких-нибудь серверах сообщества например Очевидно, что они нам не нужны И этой переустановкой мы будем удалять все ненужные файлы Которые сохранились у вас на компьютере Для того, чтобы это сделать нужно нажать правой кнопкой мыши по CSGO. Нажать Manage, я не знаю, как это по-русски, если честно, звучит И здесь вот выбираем удалить Нажимаем удалить с устройства Но это еще не все Нам нужно открыть любую папку Зайти на диск, на котором у вас установлен Windows Зайти в программ файл Files x 86 Открыть Steam Steam apps, come on. и здесь папочка Counter-Strikeable Strike of Offensive. Если после удаления через Steam она у вас осталась, ее также нужно удалить. Ну и после удаления не забудьте очистить корзину. После того, как мы переставили игру, нужно отключить все ненужное, что нам не нужно, логично. Нажимаем правой кнопкой мыши по CSGO, идем в свойства и идем в локальные файлы. Нажимаем обзор и идем дальше по пути CSGO, панорама. Здесь у вас будет две папочки, fonts и videos, и их вам нужно будет переименовать. Только перед этим, если вы вдруг не заходили в CSGO, зайдите и пропустите трейлер новой операции И нажмите галочку больше не показывать Иначе у вас может что-то не так случиться После того как вы пропустили трейлер новой операции Перемнуем эти две папочки Это будет отключать нам фон в игре А это будет делать немножко другие шрифты Идем далее и по ссылочке в описании скачиваем вот такой вот архивчик Из которого мы достаем вот такой вот файлик С названием host.etc Этот файлик будет убирать новостную ленту в CSGO Соответственно при заходе в игру у вас не будет отображаться новостная лента Однако сейчас идет операция Это вам не поможет Но после того как она пройдет Или вдруг если вы не активировали в этот боевой пропуск операции у вас не будет новостной ленты в блоке слева Соответственно, это повысит наш FPS Игра станет занимать меньше места на диске И все такое класс будет вообще зашибись -то Для того, чтобы все... О, у них кто подписался Найс, <связь> nice, класс, спасибо за подписку Для того, чтобы это активировать Нам нужно открыть папочку любую Перейти опять же на диск, на котором у вас установлена винда Папочка Windows Листаем чуть ниже, находим папочку System32 Здесь находим папочку Drivers EDC, и вот сюда нам нужно перекинуть этот файл хост. Если вдруг у вас попросят замену, выбираете с заменой. У вас заменяется файл. Нажимаем продолжить. И у вас удаляется новостная лента из игры. Далее мы открываем Steam. Нажимаем правой кнопкой мышечки CSGO, Нажимаем свойства. И здесь видим две галочки, которые могут помочь нам с повышением FPS. Первая галочка отвечает за оверлей в игре. Лично я им перестал в последнее время пользоваться. Поэтому я его могу убрать. И оверлей я имею в виду Shift-Tab. Если вы им полностью не пользуетесь или он вам сильно не нужен, можете также убрать отсюда галочку. Отсюда советую убрать галочку всем. Это что-то там. Это игровой кинотеатр в режиме виртуальной реальности. Зачем он вам нужен? Ну, кому в CS ке то После того, как мы это сделали, нам нужно написать что-нибудь в параметрах запуска. Вообще абсолютно любое и скопировать это. После чего мы идем в локальные файлы и нажимаем обзор. Возвращаемся обратно в папочку Steam и здесь находим папку User Здесь нам нужно выбрать свой конфиг. Если вы не знаете, как это сделать, посмотрите видео в YouTube или гайд в интернете. Там все будет нормально рассказано подробно. Если вы знаете, как это сделать, идем далее. Здесь заходим в папочку конфиг и здесь видим файл local. Config. Его нам нужно открыть с помощью блокнота. Открываем этот файл с помощью блокнота. Теперь нажимаем в сочетание клавиш Ctrl F английская. И сюда вставляем то, что мы написали в параметрах запуска. То есть у меня лично вот в параметрах запуска написано High. И я сюда то же самое пишу. Нажимаем найти далее. И у нас находится вот такой вот Launch Options. Это собственно наши самые параметры запуска. Вы спросите зачем мы их искали. А ответ очень прост. Есть вот такие вот новые параметры запуска. Посмотрите как их тут много. И они все не поместятся просто в строку, если мы будем вставлять их через Team. Поэтому мы будем вставлять их вот так вот через файл. Выделяем вот так вот все, что у нас находится в этих скобочках и нажимаем Ctrl V После чего у нас вставляются все новые параметры Запуска, если вы хотите узнать о них Немножечко поподробнее и настроить их индивидуально Под себя, потому что не все параметры запуска Подойдут всем, всплыло видео по подсказочке Справа сверху, там я максимально подробно рассказал О всех параметрах запуска, так что Из всех этих можете некоторые поубирать И оставить только те, которые нужны именно вам После чего мы выходим с файла, нажимаем Сохранить и идем далее, только есть одно условие После того, как вы впишете туда эти Параметры запуска, нельзя будет заходить в свойства игры, потому что они у вас Могут слететь и будет как бы не очень хорошо Далее у нас идет настройка графики Через видеокарту, мы нажимаем правой кнопкой Мыши по рабочему столу и видим Панель управления Nvidia, если у вас Видеокарта от AMD, чуть позже я прикреплю скрины настройки видеокарты от AMD Панель управления Nvidia мы идем в Управление параметрами 3D и идем в Программные настройки, где мы выбираем игру Counter-Strike Global Offensive, и здесь мы выбираем Самые главные параметры, вертикальный сверхимпульс Мы выключаем, включаем заранее подготовленные кадры виртуальной реальности, ставим на один. Включаем потоковую оптимизацию. Ставим режим низкой задержки на ультра И ставим режим управления электропитанием на режим максимальной производительности Далее ставим сглаживание Режим управления от приложения Тройная буферизация выключаем Фильтрация текстур, анизотропная оптимизация выключаем Фильтрация текстур, качество мы ставим Высокая производительность, разрешить и вкл В общем-то вот вам скрины, ставьте на паузу видос И собственно настраивайте их у себя Ну а вот скрины для обладателей видеокарт от AMD К сожалению, лично я не знаю, это лучшие параметры или нет Но те, которые я нашел в интернете После того, как мы настроили игру Через видеокарту мы можем запускать ее и переходить к настройке игры через саму игру. После захода в игру мы, конечно же, идем в настройки и в первую очередь идем в настройки видео. Здесь и нам нужно выставить то, что мы сами лично предпочитаем: либо 16 на 9, либо 4 на 3. Но обязательно нужно поставить полноэкранный режим. После чего мы опускаемся ниже и выставляем те параметры, которые стоят у меня. Очень низкая, низкая, включена, низкая, низкая, выключена, включена, 4x ms сглаживания сглаживание. Оно сожрет наши FPS, однако сделает картинку достаточно приятней. крайней мере, такая играет Simple с такими настройками. fx а отключаем, фильтрация билинейная и все остальные 4 параметра выключаем. Однако поиграйте с супершейдерами потому что кому-то они помогают, кому-то нет. Лично мне они не помогают. Далее мы идем в аудио и здесь выбираем стереодинамики. А вот здесь и вот в этом пункте мы ставим нет. Ну а следующим способом на сегодня будет бинг на очистку стен от всякого мусора и хлама. Просто копируем все команды из описания и вставляем в консоль, после чего у вас биндятся кнопки VSD и Shift на очистку мусора. Если не хотите бинтить сразу сразу Все кнопки хотите запиндить какую-то определенную Но не выбирайте сразу все команды А выберите только те, которые хотите Ну и последний на сегодня способ И один из самых действенных способов для повышения FPS Во всех играх, которые присутствуют в стиме Это сделать Steam вот таким, какой он у меня есть сейчас То есть в стиме у нас не будет ни браузера Абсолютно ничего, он будет у нас выглядеть вот так Не очень хорошо и красиво Однако это реально помогает повысить FPS И оптимизировать работу игр Этот способ был в одном из предыдущих роликов Однако я не могу его включить в эту подборку Потому что это, опять же повторюсь, один из наилучших способов повышение FPS не затрагивая оптимизацию windows так что если вы хотите узнать как это сделать то обязательно смотрите мое видео по подсказочке справа сверху там все подробно опять же рассказано как сделать steam вот таким и повысить ваш FPS. что ж на сегодня это все способы обязательно поставь лайк если не знал хотя бы один из этих способов я почти уверен что ты их не знал обязательно жмякните там чего-нибудь под видео если оно вам понравилось потому что на сегодня это все всем пока и удачи опять подписчик пришел Оп, спасибо